Марина, расскажи, пожалуйста, что у тебя за проблема, да, вот и как она проявляется, когда началась а, такую предысторию небольшую, с чем, чем нужно поработать нам с тобой. А, Первое мое нормально в чувстве, да? Да. Угу. А, несколько лет назад, это наверное пятнадцать лет назад, была первая политическая атака. Я не знала, как это правда на то открывается. Мы были, отдыхали с друзьями, у меня стало резко колотиться сердце, я стала задыхаться, менять руки, но Саня была знакома раньше, да, она взяла тогда облеску какую и сказала, ну всё, все, все пройдёт, все хорошо А Там что с тобой происходило, ну, что происходило физически, что ты чувствовал вот Это не то, что вот, как, допустим, как боль, она начинает болеть, потом все больше и больше, оно просто резко а, Сжечь сердце сильно, горит внутри все, ты понимаешь, что ты как типа, бы все, а ты умираешь, ты не понимаешь, что происходит. Мне кажется все. Ты сейчас вот умрешь здесь, и, как бы, и такие куча мыслей, типа, блин, ты сама как бы молодая еще, и как бы одеться, а что будет? Начинает mm -hmm. прожиться голова, дыхание учащенное, ты пытаешься как бы больше воздуха а, взять. Вот. И вот и вот тогда, когда она мне дала таблетку, я я тогда еще не знала, что это такое. Я думала, что это проблема со здоровьем, сердцем, что-то что покое по мною. Uh -huh. И все у меня прошло, и, и долгое время это не беспокоило. Есть, это было один раз такое, прям вот она начала не говорить, говорит, а ну понятно, я тоже так думала, что я умираю, я руки сложу на дизайну и умер. Но она, это слово именно паническое да? я этого не слышала да, uh -huh. до сегодняшних дня. То есть, это была паническая атака у тебя, как потом выяснилось? Да, да. Потом, когда уже стало это повторяться, я стала вспоминать, когда это началось, и я поняла, что, да, действительно, это тогда было, и на это. а как, как часто у тебя, кстати, они сейчас? Какая было вчера. Было вчера, последний раз. До этого было, да, пару дней назад. Есть О. моменты, когда у меня это ощущается остро. Но я же говорю, так как я с этим, я поняла, что это, я почитала в интернете, я как-то пытаюсь бороться с этим. Uh -huh. ну, я как-то успокаиваю, дышу, Но вот э, даже вот позавчера, Ну все, я говорю, неплохо. Что это неплохо? Я задыхаюсь, немало булькает, опять начинает колотиться сердце. Я вот и, и пытаюсь себя как-то успокоить. Я я вообще очень спала, все, все, Я умру, я задохнусь. Вот. — Это было вечером, да, у тебя? — Да, это вечером. — То mm -hmm. есть панические атаки у тебя начинаются обычно к вечеру? — Нет, я не скажу. прям конкретно, что да, у меня только вечером. Оно бывает в любой день. Вообще. Я могу встать, вроде бы все хорошо, mm -hmm. все классно, как бы. Но вот резко начинается вот это печет внутри все, у тебя начинают колотиться руки, ощущается дыхание. И, ну, так как я же говорю, часто я посчитала, что это стало контролировать себя пытаться Возможно. Uh -huh. я, я понял тебя. Mm -hmm. Хорошо. Скажи, как ты вообще э, пыталась как-то, может быть, до этого как-то с ними работать, пытаться их э, проработать? Ну, вот я же, я не знала, что это такое. Я пошла к врачу, но у детей, потому что, ну, ну, все, это, наверное, что-то сердцем, какие-то проблемы, все. Я посмотрел, ну у вас что-то там есть, ну там жить как бы будет. А я объясняю, что я ложусь спать на левый блок. И у меня начинается вот это задыхаюсь, печет все внутри, все И мне говорит, а, ну так это у вас панические атаки. Ну это было, наверное, года полтора-два назад. Я такая, панические атаки, думаю, да ладно, это не может быть, чтобы у меня это было. Я вообще, я молодой здоровый организм, это и тогда да, да. да, я уже мне стала интересно, я стала это читать в интернете. И я такая сиптонная, сразу да ладно, что серьезно у меня это есть. И я потом стала за собой просто следить. То есть в какой момент происходит, что я чувствую при этом. А, ну, как бы как я боролась, начинала дышать просто. И сама себе так, все хорошо, тихо, ты не умираешь, дыши, uh -huh, дыши, uh -huh. Ну, я, конечно, помогала там. Да? На чуток. Потом как-то вот. вот. Как тебе, кстати, получилось расслабиться под альфа-расслабление? Ой, вообще, я очень... Я была прям приятно удивлена. Я очень сильно расслабилась, погрузилась. Прям вообще, кайф. Да. Я потом прям на такое было спокойствие, что я прям даже сама себе удивлялась. Да, так что тоже можешь использовать, если вдруг... Я прям даже вот ходила, и я прям как будто как оболочка вот для меня какая-то. Такая я прям, вот я как будто в каком-то вот оно да, вот так. И хотя я была в этот момент на работе, у меня была возможность, я думаю, я, вот, все, я Хорошо. А, окей. Значит, не будем терять время тогда. Давай начнем ага. располагать. Хорошо. Значит, мы с тобой, Марина, поработаем где-то 2-3 сеанса и посмотрим, что как с тобой будет происходить. Угу. Угу. Если вдруг связь оборвется, там, ну, бывает такое угу. иногда, ты будешь там в расслаблении, в этом трансе, просто услышу, что я буду перезванивать тебе этот звук. Ну, да, да, да. угу. Кройшь глаза, сохраняя состояние, ответишь, ляжешь и продолжим с того же места, с того же, в том угу. же состоянии. Если вдруг захочешь в туалет, тоже скажешь, мне ну, если там совсем будет там дискомфортно скажешь, тоже сделаем паузу. Вот. Конечно. Если вдруг что-то, какой-то дискомфорт, кстати, тебе не холодно, там, может, на плед возьми на всякий случай. Часто... Я не думала об этом. Ты... Возьми, возьми, возьми, а возьми. Да, вы снёшься, конечно. И помни, что я тебя веду, я твой гид, мы вместе идем в направлении поиска причины и ее проработки. то есть нам надо найти выключатель этот, который вкл-выкл, как говорится. Не-не-не, ты будешь все четко контролировать, все понимать, даже концентрация внимания будет в разы больше, чем если ты бодрствуешь. То есть никуда ты там не полетишь, и ничего с тобой не случится. Хорошо, хорошо. Не волнуйся, все ситуации, которые, возможно, я уже через опыт угу. пропустил, и все знаю, что там, как делать, просто доверься. Значит, да, мы работаем вместе, ты и я. Причем поначалу моя роль будет достаточно авторитарна, да. Ну, по мере того, как по, по мере нашей работы, твое значение будет, и роль будет увеличиваться. Да, я из направляющей, реорганизующей силы стану того помощника, просто проводника. И mm -hmm. То есть я буду тебе помогать, но главное будешь делать ты. От того, как ты будешь это делать, собственно, зависит то, что ты получишь. Uh -huh. вот. Хорошо. Ты готова сделать все необходимое, чтобы достичь того, что ты хочешь, избавиться от панических атак? Да, да. хорошо тогда сделай глубокий долгий вдох и задержи дыхание на несколько секунд угу. глаза закрыты и медленно выдох как будто через трубочку угу. и позволь справиться от всего напряжения в своем теле просто позволь своему телу расслабиться максимально полно и сейчас, Марина, находясь вот в этом состоянии, мысленно вспомни ситуацию того первого раза, когда много людей, клуб, и ты заходишь в клуб с друзьями, просто видь эту ситуацию, что там происходит, и видь себя в этой ситуации, и смотри, Еще ничего там не произошло, все нормально. Сейчас входи в себя в этой ситуации, становись собой тогда, там и тогда. Угу. И вот ты в этом клубе, много людей. И смотри, где в теле у тебя дискомфортное чувство возникает в этот момент, когда ты там. Угу. Громче. А я Солнечное сплетение не может? Нет, Ну, нет, чуть ниже. Не uh -huh. Живо, да? Да, да, да. Ага, хорошо. Посмотри, какой формы и цвет это чувствует. Интересно. Ага. А как ты его ощущаешь, оно давит, колет, что-то там тянет? Пузырь, походу. Пузырь? Да, да, пузырь. Ага. Какого он размера? Воздушный шар. Воздушный ага. Воздушный ага. Цвет какой-то есть? Это темный. Темный, темный пузырь. Да, да, да. Ага. А что хочется сделать, когда возникает этот темный пузырь? Спрятаться, замереть, убежать или напасть. Что тело хочет сделать первое? Вот ты там и возникает этот пузырь темный. Там. сесть на полу колени, обнять. Сесть на колени, Это как спрятаться. Да, да спрятаться. Да. спрятаться. Ага. Хорошо, и смотри, что там происходит дальше с тобой, вот этот пузырь. И ты там и приближайся к этому моменту, когда происходит паническая атака первая у тебя. Хорошо. Сейчас почитаю дома, окажешься автоматически в первый день своего появления на этот свет. Только-только родилась еще там. Только появилась на свет. Три, два, один. Ты маленькая. Ты там. Вот, в моменте своего рождения. Как тебе? Зачем? Зачем я родилась? А, еще раз погромче. Зачем? Зачем я родилась? Зачем ты родилась? Страшно. Не хочу этого. Не хочешь рождаться? Нет, нет. Ага. Что тебя пугает в этом рождении? Что ты чувствуешь при этом? Что опасно. А где ты чувствуешь вот это чувство, когда в опасно? На Ага. А в теле еще что-то есть, кроме головы? Нет. Ага. Хорошо. А, Щелкну пальцами, мне кажется, в моменте, когда ты еще не родилась, ты еще мама в животике, там тебе будет сколько-то месяцев, ты мама в животике. Посмотри, что там очень важное случится там. Три, два, один. Ты там, ты у мамы в животике, ты еще не ради... не родилась. Мир отдельно. Ты отдельно. Как тебе там? Зачем я завязала? комфортно, не сильно, холодно. Хорошо, что, ну, какой ты себя там чувствуешь? Вот таракан как, как таракан? Да, да. А это как? Это ощущение такого противности. Когда таракана видишь, вот такого противное. Так сильное, такое вот это такая вот плита вот эти вот животе, а вот именно там вот вокруг себя вот этот черный мрак какой-то. <плитак> <плитак> а плита там у тебя есть уже, да, это? Да, я вижу, как букво, это был какой-то пузыри, но он такой вот этого вот, вот, мравого, черного. Хорошо, плита сконстрируйся на этой плите. Откуда она пришла и для чего вообще, что это, зачем она появилась, и почему именно у тебя она появилась? Ну, она, какая-то защищает. Ага, от чего защищает она? То есть я как бы нахожусь в оболочке этой свечи, мне страшно, Но, в то же uh -huh. время у меня есть ощущение, что она как будто защищает от чего-то. Спроси, от а чего ты меня защищаешь, плита? И передай мне ответ, который придет. Это плита, как бы, это часть тебя, которая тебя защищает. Она всякий случай. А вдруг что-то происходит? Ага. А что? По факту ничего нет, у меня все равно тебя будет защищать. Ага, хорошо. Она тебе нужна, эта плита еще, или нет? У меня цвет ее очень пугает. Не нужна? Нет, нет. А какие ты к ней эмоции испытываешь? Вот такого. Какие? Okay? Такого, как отвращение, отвращение. <свеч> скажи об этом выговори я чувствую то-то-то по то, то отношению к тебе все высказываешь и смотришь на эту плиту что с ним происходит что-что Тоненькая, по тоненькая. Тоненькая. Ага. Продолжай говорить ей а все, она... все, что ты... Ага. Что сейчас не? Она ага, исчезла. исчезла. Да, да нет? Uh -huh. Я как в, в, маму живопе, uh -huh. в, в оболочке и как тебе там хорошо, тепло стало. да про нас этим да, теплом да. этой защиты угу. хорошо где в теле это вот центр этого тепла откуда разливается все Ага. Угу. Какого цвета это тепло? Желтого. Желтого, да, да. Желтого. Ну, как солнечный цвет. Ага. Угу. Хорошо. И ты в безопасности с тобой, все там хорошо? Да, да. Ага. Да. Угу. Хорошо. Позволит ему чувству полностью заполнить все твое тело и место там, где была эта вот плита раньше. Посмотри, спустись. Что там вот темный пузырь, который был в животе? Что с ним? Нет. Угу. Хорошо. Заполняй это пространство вот этим желтым. И сейчас, находясь вот в этом прекрасном состоянии, в этом защищенном месте, расти вверх по жизни и рождаешься. Mm -hmm. Ты рождаешься, появляешься на этот свет. Как тебя? О, и что тебя увидели, в ага. Люди совсем не страшны. Хорошо. И сейчас представь, что ты взрослая нынешняя, да? А Марина, взрослая, оказываешься в момент своего появления, то есть встречаешь вот эту вот девочку, которая только что родилась, присутствуешь в момент ее рождения. Посмотри вот на эту девочку, возьми ее на руки, заключив ее в объятия свои, просто приласкает, одновременно глядя себе только что рожденные в глаза. И когда ты заметишь, что твое новорожденное я возвращает тебе этот взгляд, ну, или просто видит тебя, обратись к этому самому внутреннему ребенку и скажи, что ты любишь и понимаешь ее, и что поможешь ей вырасти и стать взрослым. Вот прям представь, как эта вот маленькая только только рожденная Марина с этой, с этим благодарностью, с желтым чувством тепла, защиты, уверенности рождается. Ты берешь ее на руки, понимаешь? Скажешь, что ты любишь и очень рада ее здесь видеть в этом мире. Убеди свое дитя, что оно пришло в безопасный мир, в котором ты обеспечишь ей необходимую защиту и помощь. А, знаешь, какое у ощущение сейчас? Ага. А, я ее обнимаю, я ей говорю а внутри кармин, что. Я ей пообещаю, а тут получится. Помочь ему. Ага. Вот, я вроде как бы пытаюсь, я это говорю, я наверное слышу, но внутри такого... вот. Но... А где именно внутри вот это сомнение? Ну, это вот горло. Ага. какой формы цвета? Такое как, как кишка какая-то. Как кишка? Да, да, да, это ага. вот такого э, такого, все такого. Холодец такой, да? Такое. Холодец, кишка, да? Да, да. Именно такой консистенции, как холодец, вот такой вот пришл, вот такой то вот. Я вот е, я ее беру, я прям вот, вот это вот далеко где-то внутри. Зачем ты это говоришь? Может быть, это По попросил а -а -а. справишься, и она не поверила. Ага. А сконцентрируешься на, на этом чувстве в горле, в этой хладце там. У -у -у. И скажи, вот а какой ты себя ощущаешь, когда возникает вот это вот сомнение, вот эта вот кишка хладится? Какая-то там беспомощная, может, какая-то там никчемная? Да, никчемная такая. Никчемное. Никому, никому не никому не нужное. Ага. Хорошо. Давай сейчас, пока э, младенца этого оставим там, да, пускай он наслаждается. Там он вот, с мамой, все. Она с мамой там. Сконцируйся на этом чувстве, когда ты никчемная, никому не интересная. Где? Это там в горле это, да? Да, да, да, Давай, мысленно, истинно на этом чувством. Было что-то, что послужило причиной того, что ты начала в таких ситуациях испытывать сомнения в себе, угу. чувствовать себя никому не интересной, никчемной. Угу. Поэтому сейчас сконцентрируешься на этом чувстве. Пять образов пропадает, а чувство остается. Четыре, это чувство начинает вести себя с собой вниз в вглубь. Три. Все ситуации связаны с этим чувством. Два. Еще ниже и глубже. Настолько глубоко, что когда я скажу причины, с чего ты окажешься в ситуации, которая стала причиной этого чувства, вот этой никчемности. Три, два, один, ты там. Смотри, где оказываешься, как выглядишь? Внутри или снаружи? Ага. Одна или с кем-то по ощущениям. Смотри, сейчас будут приходить к тебе. Да, но я я Что происходит там? Я помню, когда это происходило, и я тебя не хочу чувствовать. Будь там, входи в эту ситуацию, входи в себя в этой ситуации и расскажи мне, что там с тобой происходит, что вызывает у тебя это вот чувство никчемности. Он не хочет умереть, я так думаю, не хочу там быть. Где? Вот, вот в том том моменте, когда были сиротники собрались а, деревню, бабушки опять же, и мама заставила меня решать примеры, а я их неправильно решила, и она меня она прям всех все меня смеялись, говорю, какая ты тупая. Все смеются? Да, все смеялись, какая же ты тупая, как ты могла так решить? Какая я же думала... ты тупая, мама говорит, да? Да, да, да. как ты можешь так сказать, Позорище, вот я помню, стояла и я как будто тут на сцене какое да. Ага. Ты там сколько тебе лет там примерно да, почти? А, да, вот ну вот это 10, лет, 10 лет, 10 лет. ага. 9-10 лет. Ага. Уже даже 50. Скажи, там по ощущениям это, это чувство, оно впервые у тебя возникает или знакомое уже? Не впервые лет. Впервые? Да, да. Хорошо. Какие-то там выводы делаешь о себе, о мире, там, о людях, о маме, там, может быть? Я, я, я девчонная, я девчонка, я купая. У э, меня есть объект насмешек, что на данный момент у я как бы что... человек. Ага. Как не человек, да? Да, да. А, как решила вести себя, реагировать в подобных ситуациях в будущем? Закрыться. Молчать, а. закрыться, Закрываться, молчать. Да, да. Что еще? Посмотри, по, вверх по жизни, как вот реагировал в подобных ситуациях, когда чувствовался никчемный и тупой. А зачем тогда вообще Хочу что-то говорить, хочу что-то доказывать, что то, место. это просто А если ты это будешь делать, то что? Что самое опасное? Буду просто пытаться сделать себя лучше, указать, что я лучше. Ага. В окружающей стороне это не является приятным. А, а там угу. в этом состоянии. Угу. закрываться то есть не проявлять себя да, проще говоря да, да, да, да. скажи а как ты решила чувствовать себя в подобных ситуациях когда вот никчемная а, там бояться а, обижаться винить стыдиться Злиться, быть одинокой, скучать, грустить. Вот что-то, что из этого? Как себя чувствовать и в подобных ситуациях? Ну, что я откликается там, бояться, когда я ни я боюсь, обижаюсь, виню, стыдюсь. Я боюсь и люблю окружающих. В... Винишь окружающих? Да, да, что я обитаю. Злиться, быть одинокой, стыдиться, скучать, грустить, что-то может еще там обочарование ага. скажи а как решила получать любовь и одобрение чувствуя себя никчемной а тупой объектом насмешек покупать чтобы почувствовать себя более значимым почувствовать себя лучшим или развлекать, чтобы кому-то понравиться? Или угождать, чтобы тебя похвалили, приняли, быть для всех хорошей такой миленькой девочкой, достигать, чтобы тебя оценили, также заметили. Вот как ты решила компенсировать вот это вот? Все, вот все, что надо, это. И покупать? Покупали что-то лучше себе, делая, чтобы доказать, что я кто-то что я, я кто-то бачу, что я не прям, я, наверное, разбиваю, в том числе, какая за. Мне больше, конечно, родителей, чем скрывающих, в том числе. Uh -huh. Хорошо, посмотри вверх по жизни, вот с этой ситуацией с 90 лет. Где тебе это мешало, а где помогало в жизни вообще? Вот эти все выводы, решения, что-то ничемная, тупая, бег насмешек, не человек. Все вокруг какие-то вот. Ну, черти как будто там закрываться молчать не проявляйте бояться винить окружающих одиноко злиться разочарованием, покупать угождать развлекать достигать как тебе это в жизни где-то помогало вообще Нет. Наоборот, наоборот, наоборот. Mm -hmm. хорошо сейчас констрируйся на этом чувстве когда вот над тобой смеются, и мама говорит, какая же ты тупая. Какая же ты тупая. Чувствуешь это ощущение? Да. Yeah, yeah. Где она в горле, да? Mm -hmm. Хорошо, констатрируйся на этом чувствующей сейчас. И ощути разницу между вибрацией этого чувства и всего остального тела, да? То есть, как оно выделяется. И сейчас... Принимай вот эту вибрацию, этого чувства, всем телом, распсти, пускай оно растекается на все тело, и начинай изнутри наружу выражать вот это чувство, все, что там не выражено. Как бы особо, высвобождая его. Можешь продышать так же. Что хочется, вот, позволь все телу вот, сделать свое, все, что он хочет сделать. Можешь там, провибрировать, вот, там, прокричать, может, простучать, можешь подушку покричать там, или что. Вот, все, что просится. Твоя задача, чтобы это чувство высвободилось сейчас. Ты тупая, и вот это чувство, ты его не подавляешь в себя, не запихиваешь глубоко, чтобы его не... не исчез... А наоборот, его, оно хочет освободиться, оно. Выпусти его. Принимай вибрацию всем телом, прям можешь провибрировать. На... Прям... Ты чувствуешь, как оно все в руки, в ноги уходит и высвобождает постепенно, постепенно. Ты тупая. Какая же ты тупая? Как ты не можешь решить? И всех смеются, родственники, бабушки там, все смеются. Какая же ты тупая. А ты маленькая, беззащитная там. и принимаешь все на веру, и вот это вот чувство возникает. Какая же ты тупая, меня не принимают такую. Да, выражай, вибрируй выражаю вибрирую выражаю да не подавляешь а наоборот даешь волю всем чувствам хочется плакать плач хочется там кричать кричи хочется стучать стучи вот все что там просится вибрирую выражаю все что вот сейчас хочет угу. какая же тупая мама говорит процесс угу. ага. сколько там сейчас процентов этого чувства остается если было 100? 30 да, да. Ага. хорошо а что хочется сделать когда тебе мама говорит какая же ты тупая и все смеются спрятаться замереть убежать или напасть ага. ну как напасть или что да, да, да. Давай, сейчас мысленно нападаешь на них всех, нападаешь там на кого хочешь, и изнутри наружу выражаешь эти вот 30%. Вот принимаешь эти 30% оставшихся этого чувства, начинаешь нападать, выражая все, что там не выражено изнутри наружу. Угу. Ты делаешь это все мысленно, поэтому, ну, то есть ты не знаешь, что ты плохая, там не любишь родителей, там, и все остальное. Просто ты это мысленно делаешь, чтобы освободиться от этого, и только. Хорошо, снова ты там... Решаешь, мама тебе попросила там решить задачку какую-то, примеры там, да? Mm -hmm. и у тебя не получается что-то неправильно, а тебе опять, какая же ты тупая. Смотри, сколько этого чувства остается там сейчас. Смеются все. Ничего вообще, нет. Хорошо, сейчас э, высказываешь, вот сейчас мама и вот все, кто там, они должны выслушать все, что ты им скажешь. Сейчас высказывай все, что ты чувствуешь по поводу того, что там произошло, по поводу того, что сказала мама. Там как все отреагировали родственники, как смеяться на тебя начали. Скажи им полностью, сейчас вслух высказывай о своих чувствах, которые ты не ощущаешь. Угу. С кем первым? С мамой хочешь поговорить? Да, да. да. Говори маме. вслух, высказывай, что я тоже слышал, чтобы была понятна была ситуация. Что, задачи, зачем вообще это все нужно мне, как ты надо делать, ты постоянно обновишь меня, все время меня обновишь, что не так, что не, не то. Все, ты, не так. Зачем ты меня вообще развела тогда? Почему? Чтобы так развиваться надо мне? Все это что все знают, все. Я лучшая, я самая лучшая, я самая умная. <говорит> Не Расскажи, что ты чувствуешь по поводу того, что там случилось. Что мама сказала, что ты почувствовала. Расскажи о своих чувствах и, и, и родственниках. Что... Чем... Мне обидно. Постоянно говоришь, что я могу. Постоянно говоришь, что я тупаюсь, что мне это не надо, что я в себя виновата, для чего? Зачем ты мне это говоришь uh -huh. Что ты чувствуешь себе, скажи, при этом? Я чувствую себя не то, что я хочу сделать что-то с тобой, чтобы не жить. Не хочу жить, для чего? Чтобы чувствовать вот это унижение себя. Я не люблю тебя, не хочу тебя любить. Это ты меня не любишь. Угу. Хорошо. Сейчас становишься своей мамой, Олей. Ты мама Оля. С, -с, -с, -с Мариной, дочкой. Ольга, скажите, вы любите свою дочь Марину? Я не могу сказать. Я не понимала, не люблю ее любить она любит поджигателей просто Если она разбила один я не знаю для чего а вы себя любите нет вы себя не любите нет ага. скажите а вы хотели вот как-то вот специально вот нанести какой-то вред вот чтобы ваша дочь почувствовала себя какой-то никчемной, тупой, вот как нечеловеком, человеком ей вот унижать, унижать вам. Для чего вы это все делали? Я как бы не специально, но как будто само получается. Вот на uh -huh. медицинском. Ага. Вы хотели как-то ее унизить? Или это просто неосознанно? Да, да, вот не, неосознанно. Ага. А если вы ее не можете унизить, какой вы себя чувствуете в этот момент? Если она на равных, как минимум, с вами, Марина? Какой вы себя ощущаете? Мама Оля. У вас есть вот эта никчемность? Да, да, да. Ольга, расскажите вашей дочери о своих чувствах, о том, что, что внутри вас, чтобы она вас поняла. Вы не что а вас любили Нет. вы получили Нет. вас не, вас не научили не показали как его с вами также обращались да да, да я не знаю что такое я не знаю что, такое. Я не знаю, что такое. Вы это не знаю вы просто не знаете как а если вы проявите свои чувства, обнимите вот, ну, вы же стыдно? Стыдно? Да. У вас в вашем мире проявлять свои чувства это стыдно? Да, да. Я чувствую, что э, потому... я не могу этого. Да, потому... А чем опасно э, вот, если стыдно, если вы проявляете свои чувства к вашей же дочери, чем это опасно для вас? Что тут опасного? Ну, проявили, обняли, приласкали, защитили. Это как будто это неправильно. Не это неправильно как бы? Да, это как бы неправильно. Ну, как, -то, как -то не могу, это? не могу подойти, я То есть в вашей реальности это неправильно? Mm -hmm. Проявлять mm -hmm. свои чувства, забытые, вот, окей. Понимая, все это вы можете.. Э попросить прощения у вашей дочери Марины за то, что вот а, из этого чувства стыда, вот с этой вот, собственное несчастья, вот этого несчастного состояния, вы так ее унижали, вот так вот ее оскорбляли, заставляли чувствовать себя какой-то никчемной, неинтересной, а вдруг она не человеком. Вы просто как мама скажите, а, готовы ли вы попросить прощения? Неважно, что она. Вы вы отдельно, она отдельно. Вы свободны обе. Вы можете попросить прощения, осознавая вот тот момент, что вы сами внутренне несчастны, и для вас это в вашей реальности, вот, проявлять чувство, это вот не принято так было. И вас не научили этому никак. Не дали примера вашей мамы, там бабушки. Я не готова. Не готовы попросить прощения? Нет. А если вы попросите прощения, за что придется взять ответственность, с чем придется столкнуться? Слабость, Ага. ну покажите слабости, что. Что случится, если вы поп... ну, вот, покажете вы слабость свою, и что тогда? Да. Что, если вы вашей дочери покажете свою слабость, что она? Ну, ничего, Пойдет ну, так расскажите об этом проще. Я слабая внутри, поэтому я вот прошу тебя прощения за свою слабость. Просто попробуйте. Скажите вслух. Марина, прости меня, пожалуйста, за то, что я за своей слабости так тебя унижала, так, чтобы вела себя. Дальше, что там еще хотите, добавьте. Стань сейчас всеми, ну, одним сознанием всех этих людей. И от имени всех этих людей отвечай. Почему вы начали смеяться над Мариной, когда ее мать начала вот, обзывать, унижать? Мы не смеялись, а из-за мамы. Из-за мамы смеялись? Да, да, потому что ну, как бы, для чего это она делает, зачем она это делает, что она хочет этим показать, непонятно. Ну, ага. То есть вы смеетесь да, с мамой, а не ситуация. с мамой. Да, да, вот эта ситуация просто реально смешная. Угу. Скажи, скажите, девочки, все, что вы чувствуете по поводу того, что происходит там. Не расстраивайтесь. Она тупая, разве никчемная, Марина? Нет, она, она больница, она такая не так страшная. Вот вы, родственники, что вы можете Марине сказать по поводу того, что она чувствует себя как никчемный, тупой, объектом насмешек, не человеком, закрывается, молчит, не проявляет себя, боится. Что вы можете сказать ей, маленькой? Хорошая, ты хорошая, ты добрая, хорошая, ты Если что-то сейчас не получается, обязательно получится. Угу. Просто не бойся. Да? Не надо бояться. Глядя на все это со стороны, понимаешь ли ты, что ты там ошиблась, решив, что ты никчемная, никому не интересная и тупая. Да я вообще помню, что включительно в во Да. Что с тобой все в порядке? Да, да. Нормально, ты ага. Готовы. Да. Готов ли ты простить себя ту маленькую 90-летнюю, которая да. ошиблась, решив, что да, она... Да. Вот сейчас ты взрослый нынешний, оказываешься там с этой девочкой маленькой и делаешь все, чтобы ей стало хорошо и спокойно. Защити ее от мамы, там, от, от каких-то. Что да, она человек, она способная, да? Да, да. Умная. да. Что-то еще. Спасибо. Вам, что не надо не обращать внимания. Какой вывод? Тебе не нравится, знаешь, рассказать это. Тебе не нравится. Какие ага. понимания в жизни. Ты не брать это на себя. А понимать, что это человек, но моя точка зрения что mm -hmm. э, понимание своего, то есть э, он тоже личный, и он человек, который имеет права на свое. Но не строил, а, э, mm -hmm. брать на себя это. Ты, девчонки, ты mm -hmm. нормальный, сформировавшийся э, человек личный, который достоин самого лучшего, и не обращать не надо для этого. Mm -hmm. Вот какие новые решения ты там можешь принять, вместо закрываться, молчать, не проявлять или бояться, винить окружающих, быть одинокой, завидеться, разочаровываться, покупать, развлекать, угождать, достигать, чтобы вот компенсировать эту никчемность, эту неинтересность. Вот новые решения для себя можешь какие принять, чтобы чувствовать, вместо вот этих старых, чтобы чувствовать себя уверенно, спокойно и комфортно. Там, где раньше была вот эта вот чем из каких-то сомнений в себе. Проявлять себя, может быть, начать. Да, я хочу проявлять себя. Себя, себя, себя. Тебе нужно вот какие-то решения новые для себя принять там в 9-10 лет, когда там а, вот это все произошло. Там ты отреагировала вот так вот, да, а можно было по-другому, вместо того, чтобы там... Подумать, что я никчемная, тупая, там какой-то отметный. Новый вывод, что на самом деле это с мамой что-то не так, если она все так ведет. А я человек, у которого все получается, способная, умная. И в таких ситуациях я, когда вот меня так пытаются унизить, оскорбить, там, да, я вместо этого наоборот проявляю себя и вот можешь закрываться, можешь... Не бояться, а что-то другое, например. Вот что ты можешь для себя, выводы, решения принять. Решение именно. Как mm -hmm. реагировать и чувствовать себя в подобной ситуации. Чтобы тебе было хорошо, комфортно самой себе. Понимаешь? <сёк> Выставить границы. Выставить границы, да? <сёк> да, не молчать. Без не, без не, позитивная только. Mm -hmm. да, говори. злиться там, разочаровываться Вот здесь вот тоже что-то. Ну посмотри, что что тебе здесь стоит бы изменить, стоит ли тебе покупать, компенсируя свою какую-то неинтересность, развлекать также, ну в ущерб как бы где-то себе, там угождать. Угождать тебе нужно всем подряд вот прям, чтобы прям только не почувствовать. для себя уже, для кого-то. Что-то еще? Пока угу. сонно. Хорошо. Вот смотри, сейчас с этими новыми выводами и решениями снова входишь в ситуацию. Вот пришли родственники, там мама. Мама тебя просит... Но, порешать э, какие-то там примеры, задачи. Но ты уже понимаешь, что все, ну, человек, у которого все получается, способна, умная, что вокруг обычные люди со своими проблемами и взглядами. Ты можешь проявлять себя, выставлять границы, говорить, жить с удовольствием для себя. Вот смотри, как сейчас ты реагируешь, вот мама что-то там дает, ты решаешь, делаешь ошибки, мама говорит, боже, какая ты тупая, как же можно было так решить? Как, как реагируешь? Ты так со мной разговариваешь. Нет, я не спала. Я не хочу этого делать сейчас. Uh -huh. Есть другое время. Но не, не сейчас. Вот я дыхательный. И, и, и хочу наслаждаться погодой, природой. Я не хочу этого делать. Uh -huh. Как ты можешь так с мамой разговаривать? Мама, конечно, все еще бы. Уже тут не слабая девочка с вместе. Супер. И сейчас положи руку на место, где там было это чувство, в горле, да, это она. Вслух пропускай через себя, через это чувство повторяешь за мной. Я признаю разницу между этой ситуацией и другими ситуациями в моей жизни. Я признаю разницу между этой ситуацией и другими ситуациями в моей жизни. Я признаю вот этой и другими ситуациями в своей жизни. Да. Ну, то есть, повтори, просто послушайте, потому что угу. это потому что эта ситуация могла повлиять на всю твою жизнь. И теперь ты отпускаешь эту ситуацию и можете переагировать по-новому. Спокойно, уверенно, комфортно, даже к дерзко, где-то, если хочется. Да? Во всех похожих ситуациях в своей жизни, Хорошо, да. Хорошо, я, я, я тут по пошел. Ага, супер. Э, давай там еще пару у нас этапов осталось. Сил есть еще? Давай, Хорошо. Тогда сейчас э, мысленно растешь с этой, э, с этой ситуации, Да, кот, там С этой ситуацией вверх по жизни. И проверяешь вот эти новые установки, решения, выводы о себе, как вот во всех ситуациях, которые у тебя там были еще, да, по жизни, mm -hmm. похоже И реагируешь по-новому, спокойно, уверенно, комфортно, проявляешь себя, выставляешь границы. Там, где раньше у тебя было вот эта никчемность, вот где-то там закрывалась разочаровывалась угу. Задание понятно? Mm -hmm. Да, все понятно. Как там? Вообще круто, весело. <смех> <смех> Хорошо, сейчас вот в этом веселом настроении возвращайся к той новорожденной, помнишь, которую ты да, да, говорила, да. но ты сомневалась в себе. Угу. И вот сейчас снова возьми ее на руки, прижми к себе вот эту новорожденную. Как она, кстати? Он устал, ага. И такая прям... <Стит> <Стит> завери вот ее объясни что ты а, понимаешь ее, любишь ее и что будешь а, защищать и берегать ее слышать и слушать ее везде что она будет расти вот такой атмосфере любви безопасности что ты будешь ее защищать оберегать то и не нужно там бояться сейчас в людных местах или еще что то что ты будешь ты можешь ее теперь защитить ты можешь справиться с абсолютно любой ситуации сегодня самый счастливый день в ее жизни она нашла тебя ты нашла ее как она эта девочка <связывая> <связывая> Угу. И сейчас возьми эту девочку и помести в себе в сердце. Теперь вы вместе. Ты не одинока уже. Угу. Хорошо. Угу чувствуешь Да, да. сохраняя это. и вот сейчас с этого момента мысленно расти на год вперед мысленно на год вперед и смотри как меняется вот позволяя себе реагировать вот по-новому во всех ситуациях вот ну, уверенно комфортно проявляешь себя да? Во всех ситуациях, где раньше у тебя была вот эта вот никчемность, как ты говоришь, тупая, вот это вот, да, ну, вот весь набор. Угу. И замечая, как позитивно меняется твоя жизнь, и замечая, чего теперь можно достичь, когда реагируешь по-новому, понимая, что там маленькая ты когда-то ошиблась, и это вот до 33 лет тебе там вот так вот это отражалось в твоих реакциях, поведениях восприятие себя и мира. И вот сейчас смотри, как меняется твое восприятие, реакция и жизнь, когда ты реагируешь по-новому. Из каждой ситуации реагировать по новому будет все легче и легче, потому что твой мозг переобучается. Угу. Здание понятно? Да, да, да. Давай. Когда растешь, скажешь. Хорошо прочувствую, как теперь меняется твоя реакция. Панические атаки там есть где-нибудь? Нет, нет. Все хорошо? Да, как тебя да. с людьми там в общении.. Не... вот как-то а, как бы я вот что я. Что для меня важно, это границы. Да? Угу. Я вот с ними общаюсь, но в свое голос есть дерево, воздух. И, угу. и люди меня слышат, они. Понимаю, меня по-другому. Смысл жизни есть? Появился? Да. Угу. Хорошо. Я вот сейчас проживи еще 10 лет, мысленно. Давай, еще с 2022 года, еще до 2032 года проживи. Посмотри. О? Да, ну, проверь как там вообще, правильно правильно ли ты выбрала для себя вот эти все новые установки, убеждения. Я повторю. Теперь там, где раньше было, это никчемность какая-то вот со всеми этими вытекающими. Ты человек, человек, да, со всеми смыслами, которые отвечаешь, у которого все получается, которое способная и умная, которая а, проявляет себя, выставляет границы, говорит живет в свое удовольствие и для себя и у тебя обычные вокруг люди со своими проблемами взглядами вот и сейчас живи вот о, и смотри как там через десять лет да, все, я все угу, хорошо ну как там круто я скажу, видела что ты видела в Париже о -о -о, видела. отлично все изменения вступают в силу все процессы исцеления продолжаются Три. Угу. чувствуешь полностью комнату в которой находишься Четыре. Угу. это теплое чувство желтое растекается вот которое у тебя было как это было вам животике вот это когда родилась благодарность она сохраняется Угу. И пять. Можешь открыть глаза, потянуться. <свес> <свес> <свес> <свес> Полежи, сразу резко не вставай, а то может голова закружиться. Да. Я прям довольна собой, что я, я переживала за то, что я не смогу войти в это состояние что я не смогу, я ну какой-то вот э, боясь того, что я не смогу туда проникнуть. Я же никчемная. Да. Как у меня может получиться? Да, да. Это удивительно. Просто для меня сейчас это реально вот этот шок, что ли? Я ну, как это происходит, я не знаю, это круто, просто как. Я вроде бы понимаю, что я говорю, что происходит, но это все. Так ну, это волшебство, честно. Такое какое-то. Ну, да, да, вот эта проработка с горлом. Я когда вот мы ее убрали, я просто отдохнула, это как будто когда воду пьешь, и ты у -у -у. чувствуешь, когда у тебя прям как воздух. Ну ты прям ну, ну, ну, вот так как бы я, ну, вот на данный момент я просто удивлена, что это вообще что произошло. Я понял тебя. А плита, ты оказалась у мамы в животике, когда ты этой плите высказала все, что ты чувствуешь к ней, да? Да, она вот как наливается уксус в соду, и вот он в спинке растворяется. То же самое произошло вот здесь. То есть оно как-то вот хоп и исчезло. Ну это с этой плитой у тебя были панические атаки связаны, когда она давила, да, вот начинала? Ирика, Да, да, вот... Я вот не знаю, как это здесь э, сидит. Панические атаки. И, и, вот и, э, в моем представлении это вот эта плита, которая вот квадратная, которая на пальце вот, на гриле, uh -huh, вот. Uh -huh. То есть вот это у меня А вот э, вот эта плита, которая внутри была, она вот, не могу сейчас как, как оно. То есть оно тоже как бы давило. Но у нее какая-то как своя была миссия. Вот, тоже типа защита, но от чего? типа вот, ну, вот от радости что ли вот вот такая была а вот конкретно отвалив ага. это вот эта фреда которая у меня э ну, асп спальсирована ну, вот угу. хорошо Тогда наблюдай, что там будет с тобой ну, в ближайшее да. время. Напиши там через три дня. Смотри, три дня тебе может поколбасить ну может покалбасить. Ага. Завтра послезавтра, там плакать может какая-то начнется. Это нормально. То есть ну, ага. перестройка происходит, организм просто может немножко форсировать. Да, да, да, да, Вот. Ну, а может все Это, А как с этим справляться? Ну, просто переждать, просто подождать. Ну, понимать, что это нормально, да? Да, да, да, то есть не пугайся, может такое, может быть, может не быть, это все индивидуально. Если вдруг что-то такое будет, слезы какие-то могут быть, это хорошо, значит, ну, процесс продолжается у тебя еще, по инерции там все еще, перестройка эмоциональная идет, тело перестраивается. Вот, и через три дня, получается, ты мне напиши, когда уже, по идее, это все там 23-го, напиши мне, что, как самочувствие там что как ты понищие атаки как сон что там меняется не меняется остается остается что, да, блин, что, что, что как это а я могу может голосовым записать нет как лучше ну можешь ну лучше, а, лучше, да, лучше да, чтобы какой то мне яснее был да да там... да я поняла угу. ну да чтобы ты свои там где-то как да, поняла Так, Марина Ярославна, даю согласие на использование всех видео и фотоматериалов с моим участием в информационных иных целях. Настоящее согласие дает право Александру Барановскому в дальнейшем использовать мои изображения и воспроизводить фрагменты видеозаписей наших онлайн-сессий в интернете на безвозмездной основе. 15 мая 2021 года.